Коллеги, добрый день! Меня зовут Екатерина Шапырина, я эксперт и ментор во франко-российском акселераторе ВИНа, также раньше работала в российской венчурной компании, была координатором дорожной карты HealthNet, и еще дальше была молекулярным биологом, занималась клонированием и созданием различных биологических конструкций, работала с патогенными штаммами. Но сегодня мы с вами поговорим про технологическое предпринимательство. И все наше мероприятие как раз посвящено популяризации технологического предпринимательства, рассказывающим про стартапы. Что общего? Колледж Беркли считает, что между предпринимателем и музыкантом очень много общего. И что же между ними общего? Ну, во-первых, Музыкант и предприниматель должен слышать вокруг, что происходит. И, соответственно, все идеи какие-нибудь интересные, они ну, берут извне да? то есть это такой некий локатор, который генерит эту идею. Второе, конечно же, предприниматель и музыкант должны импровизировать. И, соответственно, хороший предприниматель, он умеет импровизировать и подстраиваться под текущую ситуацию. Третий, самый важный, наверное, если вы стартап, то вы команда. И если мы возьмем уже музыкантов как оркестр, то мы понимаем, что для того, чтобы хорошо была сыгранная у нас команда, да, то есть у нас все команда должна быть, ну, пр прекрасно знать свою роль, прекрасно знать, когда вступать. Соответственно, здесь между предпринимательской командой и музыкантом команды конечно же очень много общего ну и, и конечно же музыкант и предприниматель каждый раз думает как усовершенствовать или ищет что-то новое да то есть это творческая такая некая роль и это творческая деятельность Соответственно, что же такое предпринимательство? Есть несколько определений. То есть это процесс создания ценности благодаря нетрадиционному набору ресурсов, позволяющих воспользоваться благоприятной возможностью. Есть определение, что это стремление воспользоваться благоприятной возможностью, невзирая на то, имеются для этого необходимые ресурсы. И еще также есть третье определение предпринимательство – Это способность определять ключевые основания для создания новых предприятий. Но как бы мы ни говорили, то прежде всего предпринимательства это про то как выявить возможность так кстати и, э, и это возможность, которую вы потом уже реализуете, то есть как э, э, та возможность, которую вы увидели и взаимодействие с клиентом. То есть это основной э, процесс здесь показан, как выглядит предпринимательство, да? то есть это выявить возможность разработать дальше концепцию бизнес-модель, подтвердить концепцию, определить ресурсы и уже именно под э, то, что вы уже разработали концепцию, ресурсы вы находите, э, запуск и управление. соответственно, конечный у вас вариант уже – это анализ результата. А, теперь следующий вас вопро вам вопрос. А, Причем же здесь тех? технологическое предпринимательство? Как вы думаете, что такое технологическое предпринимательство, и как мы его видим, как вы, вы, вы его понимаете? Тоже в свободной форме говорим. Создание новых технологий. Создание новых технологий. Так, еще что думает? Алгоритм каких-то действий. А, алгоритм каких-то действий технологических. Так, а, кто еще что думает? Новых так, так, так. Использование новых технологий. Использование новых технологий. А, хорошо, а, тогда я вас спрошу, как вы думаете, а, а, продажа лаптей а, на Wildberries, а, это будет технологическое предпринимательство? Нет, так. Хорошо, а если мы а, вот эти народные свистульки а, врезаем, а, делаем на 3D принтере, это будет технологическое предпринимательство? Да ну, вы правильно говорите, на самом деле технологическое предпринимательство, конечно, здесь понятие, оно размытое, да? технологическое предпринимательство, это предпринимательство, которое использует современные технологии, и ну, то есть, какие-то инновационные продукты, я чуть дальше вам скажу, то есть, соответственно, что может использовать технологическое предпринимательство, Но на, на данный момент, конечно же, границы у технологического предпринимательства размыты, потому что ну, мы без современных технологий практически уже не можем жить, да, даже, чтобы позиционироваться на рынке, и а, просто технологии настолько вошли в нашу жизнь, что без них уже никак, поэтому ну, то есть условно многое можно назвать технологическим предпринимательством. А, для технологического предпринимательства очень важны идеи, и было проведено исследование в 1997 году, и они показали, что когда на входе было 3000 сырых идей, одна из них была успешная. То есть на самом деле воронка была очень большая. Да? То есть 3000 сырых идей, 300 было подано идей, и в конце получилась на выходе одна успешная идея. На самом деле, конечно же, мне кажется, что все гораздо лучше. Вот. Но исследование было так, таким. Еще также мы понимаем, что креативная идея – это не всегда равно хороший предпринимательский продукт. Например, вы можете сделать классную идею вечеринки, да, но это не факт, что станет вашим предпринимательским продуктом, но идея все равно может быть классной. Хотя если вы создадите потом какой-то ивент, стартап какой-то на этом основании, то будет, наверное, очень здорово. И, собственно, теперь хотела бы рассказать немножко о выборе идеи. Это на самом деле краеугольный камень во всем процессе предпринимательства. Да? То есть, собственно, что важно? да, ну, вот, вот этот кружочек. Идея должна быть, прежде всего, интересна для вас. То есть, если вам тема это не интересна, то вы, скорее всего, э, ну, потеряете интерес, быстро перегорите и не будете этим заниматься. Потом еще очень важная часть – это у вас должны быть знания и навыки. Э, здесь есть так, таких два нюанса, то есть у вас должно быть какое-то либо базовое понимание, да, то есть, какие навыки нужны, а также у вас может быть здесь суперэкспертность, которая тоже может мешать. Но э, суперэкспертностью тоже есть методы работы, которые помогают вам убрать вот эту шапку экспертности и которая мешает работе и двигаться дальше да потому что бывают иногда экспертные шоры которые мешают развиваться вашему проекту Конечно же, для вашей идеи нужны обеспеченность ресурсами, это могут быть денежные, социальные, людские. Мне кажется, что очень важно это социальные, людские, потому что если у вас есть какие-то связи, знакомые, которые вам могут либо подсказать, либо куда-то направить, то, конечно же, денежные ресурсы у вас потом потянутся, и это следующий этап вашего развития. И, конечно, для чтобы правильно выбрать идею, тема должна быть актуальна. Что мы понимаем под актуальностью темы? Это про тренды. Да? То есть, то есть ну, нужно понимать, что на данный момент сейчас популярно в тренде, а, какие есть тенденции. А, что же вообще такое понятие «тренд»? Тренд – это объективно протекаемый процесс, да, то, есть, то, что вот вы выглядите на улицу, и вы будете понимать, что да, это точно тренд. То есть он всегда измеряемый, а, он всегда количественный, вы его можете просто, там, например, погуглить да, и проверить, что этот тренд действительно существует. Соответственно, тренд может быть на увеличение либо на уменьшение, он будет проходить в каких-то границах. Ну, соответственно, вы обязательно говорите, что, собственно, меняется в рамках этого тренда. Пример тренда, например, увеличение количества машин на улицах мегаполиса. То есть мы говорим, что границы это у нас мегаполис, у нас тренд увеличивающийся, и соответственно как он меняется, то есть все увеличивается, увеличивается. Ну, то есть у тренда, конечно же, может быть окончание, то есть к какому-то году, мы говорим, что у нас количество машин будет увеличиваться, да, а потом сказали, что в 30 году мы все перешли на общественный транспорт, и, и тренд у нас пойдет в обратную сторону. А теперь я расскажу вам про мегатренды, да, то есть мы как раз переходим, это цифровизация, то есть очень большой тренд, это как переход в онлайн, из офлайна, да, то есть мы переходим там, в зумы, то есть это глобальный тренд, который есть, вот здесь вот показаны люди, которые цифровые, как сказать, двойники, которые бегут с тобой, да, или там цифровые бадди, которыми ты бегаешь вместе и участвуешь в соревнованиях, хотя на самом деле бежишь один. Так, следующий мегатренд – это увеличение количества людей серебряного возраста, да, то есть старение старения населения, но при этом мы понимаем, что качество жизни немножко меняется. Соответственно, и, конечно же, здесь огромный блок сервисов по управлению здоровьем, по управлению, то есть наблюдением здоровья да, и другие форматы. Может быть, какой-то long-life learning, то есть обучение в течение жизни тоже здесь будет задействовано, судя по этому тренду. Другой мегатренд. Как вы думаете, что это за тренд? Шварценеггер был специально спутать, что это про старение населения. Здесь это более понятно. Роботизация, автоматизация процессов, да, например, взять тот же самый Amazon, у них на складах в основном работают роботы, перевозят да, все посылки, люди в основном участвуют как просто наблюдателями за процессы, вот, основной процесс выполняет робот. Ну и на промышленности вы тоже увидите, что большую часть занимают роботы, в биотехе тоже, сейчас даже раскапывают форезы или там замешивают ПЦР, роботизация доходит и до научной части, то есть это очень такой сильный тренд. И другой мегатренд это, соответственно, это увеличение количества гаджетов, то есть у каждого есть персональный гаджет, это раз, и второе, конечно же, здесь еще один мегатренд, это то, что у нас очень много приложений появляется, и если у вас, собственно, нет или какой-то компании нет в приложении, да, она практически не существует на рынке, потому что ну, то есть ей люди не будут пользоваться. Там, например, вспомните тот же Ozone, Wildberries, да, то есть любой, любой магазин крупный, он присутствует в онлайне, он присутствует в приложении, и вы можете с помощью своего смартфона сделать там, в два клика заказ, и товар будет уже у вас. Еще один мегатренд, он здесь последний, это, собственно, так называемый тренд кастомизации или персонализация, то есть то, когда мы делаем именно под одного человека. Мы все разные, потребности у нас разные, соответственно, даже какие-то персональные услуги для здоровья или еще что-то идут в зависимости от того, какие у вас показатели. Это огромный тренд. Сейчас даже стартапы или даже ну, предпринимательские какие-то проекты или магазины делают там одежду под ваше желание, да, то есть какие-то конструкторы одежды. Вот. И, соответственно, тоже такой... Большой тренд. Теперь давайте я вам еще раз расскажу, как же у нас глобально проходит выбор идеи и как мы выбираем идеи. Да? На первом этапе у нас появляется идея. Мы эту идею слушаем, присматриваемся к ней, смотрим, насколько она хороша. Дальше у нас выделяется блок проблемы. То есть в этой идее мы, мы должны вычленить проблему. Причем проблема у нас всегда для кого-то. Проблема не может быть повешена в воздухе, проблема должна относиться к определенному субъекту. Если вы этот пункт не проходите, то есть ваша идея недоработана. Дальше. Эту проблему, то есть после того, когда мы ее субъективировали, мы пропускаем обычно через какой-нибудь алгоритм, например, это 5 почему или рыба и сякавы. Рыба -исекавы это у нас инструмент Toyota, вы, наверное, те, кто как-то сталкивался с этим, знаете, что такое. Но можно через 5 почему, это чуть попроще. Для чего это нужно? Для того, чтобы дойти до уровня корневой проблемы. Когда вы понимаете, что это корневая проблема, то вы начинаете уже с ней работать и генерить идеи, решения для этой проблемы очень часто бывает и на модульных программах и сколько с проектами мы сталкивались да на вычленение проблемы уходит очень много времени а там например для корпоратов для вычленения проблемы мы там потратили там ну, месяц пока они определились с проблемой и поняли что проблема именно такая ушло очень много времени Но даже альберт Эйнштейн э, говорил что дайте мне 50 минут времени 45 минут из них я буду думать какая проблема а через пять минут я на -э, напишу решение ну, то есть с, я не гарантирую что формулировка была именно такая, но примерно вот то есть 95 времени он потратил на формулировку проблемы и 5% времени он потратил на собственно, решение. Соответственно, когда мы придумали решение, мы, конечно же, делаем анализ, да, то есть анализ рынка, что есть похожего, собираем материалы, то есть смотрим анализ конкурентов, анализ похожих решений, и потом уже думаем, насколько хороша наша идея. Если мы считаем, что наша идея немножко не хватает какой-то инновационности или какой-то новизны, то мы пропускаем через алгоритмы, обычно эти алгоритмы могут быть ТРИС, и ваша идея, она становится модифицированной, и из них вы делаете, конечно же, шорт-лист, то есть пишите, какие идеи вам больше всего нравятся, оцениваете их, то есть риски, потенциал, реализуемость, и потом уже выбираем свою лучшую идею и с ней начинаем работать. И, собственно, о проблемах что следует сказать, да? Где мы берем проблемы? Ну, во-первых, очень много стартапов или проектов появляется из того, что у меня болит. Там, например, если взять, там, ну, например, у меня были знакомые, они говорили, что у него там, или кто-то из знакомых болел раком, или еще что они после этого начали работать с проектами про рак, создавали компанию, даже не будучи сами биологами, но создавали проект, посвященный именно медицине. Но здесь может быть, собственно, либо очень сложно, да, либо шоры. То есть у меня болит, а у другого не болит, поэтому, соответственно, идея может быть ну, не слишком актуальна. Следующее, я знаю, у кого боль, то есть у меня, например, Друг Вася, у него что-то болит, он мне пожаловался и сказал, а, идея, точно. Но тоже э, Вася может быть только такой один, он может быть с один уникальной такой проблемой, у всех остальных не, боит, не болит, и поэтому, соответственно, это, конечно же, надо проверять, иллюзия это или нет, и проверить, есть ли у других похожая проблема. И э, еще э, как можно сделать это, я знаю, как улучшить существующие решения, но здесь важно понимать, что же нового вы хотите принести в вашему улучшению. Давайте теперь, собственно, перейдем. Мы говорили про предпринимательство, да. А теперь про стартап. Это Dollar Shaving Club, да, то есть это бритва по подписке. То есть на самом деле они сейчас уже продались Unilever там за какой-то миллион или миллиард денег, а до этого это просто была компания, которая там продавал бритвенные станки еще что-то, но потом пришел один из, там был талантливый маркетолог, и он предложил именно идею о подписке, и когда мужчинам, то есть когда они подписывались на этот продукт, им там после окончания времени там определенного приходил уже курьер и держала им следующие кит, и они могли даже не задумываться и спокойно прийти спокойно пойти бриться вот ну, почему-то вот вроде бы очень такая простая идея но она стоила большого количества денег так, ну это не стартап, это Энди Уорхол, если вы такого слышали, он сидит там по своим лекалам, там что-то рисует, но если сделаете вы то же самое, самое, к сожалению, вы столько денег не получите, как этот человек, да, то есть Бэнкс, возможно, то же самое делает, да, но он еще делает на такой, у него кич есть, то есть пытается какой-то, в обществе резонанс там, там нарисовал картину его разрезали там шредер да то есть это некий посыл такой сделать вот. но это не масштабируемо это эксклюзив это не стартап это сеть коворкингов WeWork открыл его выходец из Израиля Адам Нейман Uh, it, uh, причем ему сначала не одобряли его проект, он еще uh, сеть каливингов делал. Uh, Говорили, что очень похоже на концепцию коммунизма. Вот. Но в итоге он uh, потом uh, получил инвестирование, сеть коворкингов по всему миру. Uh, сейчас, правда, у него по дела пошли не очень хорошо после того, как он на IPO вышел. Uh, немножко там, потерял в деньгах. Uh, вот. Но посмотрим, что будет дальше. А так это стартап, uh, у него uh, как бы все было прекрасно. Так, это Япам. Э, э, здесь даже подсказки, собственно, если кто-то пользуется Google, то тоже не возбраняется, можно просто набрать в интернете, посмотреть. Это, в принципе, э, бизнес, по э, такая сервисная компания, которая там, отдает айтишников на аутсорс, то есть она аутсорсовестная э, такая компания. Так, ну и, собственно, стартап – это временная организация, в поисках повторяемой и масштабируемой бизнес-модели. Здесь, собственно, было правильно указано, про это и, э, и сказано. И действующий в условиях экстремальной неопределенности. А, собственно, неопределенность – это не всегда про технологии. Да? То есть, если мы говорим, что такое технологические, то есть мы говорили именно про технологические инновации, на самом деле то есть это бывает э, не только технологические инновации, могут быть и не технологические инновации. Например, это какой-то новый организационный метод, включающий изменения в бизнес-модели и практиках. Либо вот маркетинговый, да, то есть маркетинговый метод, включающий значительные изменения в вашей модели. Это то же самое вот про Dollar Shaving Club продуктовое, соответственно, здесь, конечно же, может быть и именно технологический инноваций, то есть какой-то суперпродукт, там, я не знаю, мясо из пробирки, еще что-то. И процесс, какое-то новое улучшенное производство, либо способ доставки. Сейчас мы все перешли то есть, на доставку из интернета, да, то есть вам привозят, вам привозят даже Яндекс Такси возят все, то есть это как раз именно про это. Как вы думаете, вот здесь показано топ 20 причин провалов стартапов, первый блок упущен. Как вы думаете, главная причина, почему стартапы проваливаются? Здесь показано, что плохое время для старта, ну, продукт плохой, потом то есть, мало денег, неправильная команда. Не рынок. Как вы думаете, какая же главная причина того, что стартапы разваливаются, и это самая топовая причина? Невостребованность. Не так, невостребованность кем? А, правильно, да. Вы не сходили к своему покупателю то есть и вы не поняли нужны ли вы рынку вообще то есть если вы не понимаете нужны ли вы рынку то ваш стартап скорее всего провалится все остальные то есть причины они идут уже позже они конечно же важны да но именно то что вы не пошли к своему клиенту это прямая дорога к провалу и если говорить о том, как было раньше, да, соответственно, раньше проекты так и запускались. То есть вы сначала, э, у вас была идея, вы ее начинали, там, писали бизнес-план, Потом бежали к инвестору, он вам выделял деньги на вашу большую портянку с бизнес-планом. Вы делали техническую разработку, запускали, и у вас либо все было прекрасно, либо у вас потом остановка была, если что-то было не так. Ну, и в процессе, конечно же, вы, мы, вы могли делать множественные повторы и исправления. Это было примерно вот так до 2000 года. Uh, то есть примерно этот это традиционный такой запуск uh, проектов uh, был. Uh, и uh, ну, в 2000 году у них вообще было... То есть если вы присутствуете в интернете, то вам уже, собственно, выделяли огромное количество денег. Uh, и, но вот, uh, в марте uh, 2000 года, uh, собственно, произош, произошел uh, такой... Как такое событие как крах доткомов то есть когда все рынки обвалились там насколько то индексов там была потери огромные в деньгах а, потому что поняли что компании они были по факту иллюзии да то есть они ничего из себя не представляли компании пустышки они просто присутствовали в интернете а на самом деле себя ничего не представляли и один так, условно, предприниматель, да, он вообще заработал кучу денег только из-за того, что он продавал пиксели э, на своем сайте. А, вот, и после этого, конечно, было банкротство, осуждение за мошенничество, и, соответственно, можете почитать в этом дальше в интернете. Но все было это до вот этих ребят. А, здесь это Стив Бланк и Эрик Рис, а, это те разработчики, а, собственно, это Каздеф, или развитие клиента, или Customer Development, и второй — это, собственно, тот, кто придумал бережливый э, стартап, э, и, э, то есть его проповедник этой, э, этой идеи. Причем сам Стив Бланк он, э, основал где-то около восьми стартапов, то есть он очень успешный предприниматель, э, то есть его идея Customer Development очень хорошо помогла ему. Э, вот. ну, и Стив Бланк э, был айтишником, э, и, собственно, он применил э, свою методику, как раз прежде всего на своей компании, э, чтобы разрабатывать продукт соответственно что они же такое привнесли прежде всего они сказали о том что необходимо придумать идею и следующий этап это как раз про тестирование потенциаль- тестирование своей идеи на потенциальных потребителях после того когда вы протестировали вы понимаете вообще востребована ваша идея для клиентов. И только после этого начинаете технологическую разработку. Потом вы делаете минимальный жизнеспособный продукт, то есть то, что хоть как-то может работать. И, соответственно, там у вас идет либо рост и развитие, да, либо у вас идет исправление какое-то, и у вас постоянно происходит изменение. Если вдруг у вас ваша идея не понравилась клиенту, то вы меняете свою э, бизнес-модель. То есть это ничего страшного, даже крупные компании это проходит, то есть меняет свою бизнес-модель. То есть э, э, это и есть по факту лин-стартап, то есть что вы делаете? Это вы взаимодействуете с клиентом, да, то есть у вас идет касс потом лин-управление и bootstrapping это то, что вы делаете с помощью своих сил, э, с помощью своих ресурсов э, на первом этапе. То есть, как вы думаете, почему важный этап того, что вы делаете, стараетесь своими силами, своими деньгами сделать проект? Ну, идею идеи реализовать ну, или стартап запустить? Больше, больше ответственности, больше задач. Больше больше задач. Бывалые, пожалуйста, кто? Может быть. А может быть, не бывал. Независимость, все правильно. Если вы как бы позволяете инвестору зайти сразу в начале то вы должны конечно же ему долю да, соответственно он потом владеет вашим бизнесом соответственно влиять на решение а это как раз цикл того как можно управлять лин стартапом да то есть у вас появляется идея вы строите соответственно либо разработку или еще что-то получаете продукцию исследуете, получаете данные учитываете какие-то особенности и потом у вас цикл повторяется то есть ваш продукт всегда он как-то дорабатывается. если вы увидите современное Современное приложения, либо какие-то технические разработки, на самом деле, постоянно происходит доработка продуктов. У вас выходит приложение, например, в Google Play, да, и вы его скачиваете, и приложение постоянно дорабатывается, то есть постоянно идет взаимодействие с клиентом. Что же важно? Именно из-за того, что ваша идея постоянно дорабатывается, и вы всегда продукцию дорабатываете, вам необходимо делать концепт бизнес-модели. Бизнес-модель – это не бизнес-план, это короткая схема, которую вы делаете буквально там, не знаю, на листке А4, но она вам четко показывает схему вашего бизнеса. Что здесь входит? У вас здесь прежде всего это клиентские сегменты, то есть на кого вы направлены. Здесь у вас ну, пишите обычно ваших пользователей, да? Потом здесь проблемы этих пользователей, то есть, причем, ну, то есть обязательно, то есть если у вас три, три клиентские сегмента, то у вас здесь будут три проблемы, и эти проблемы не должны висеть в воздухе. Дальше так. Два, три. Уникальное ценностное предложение. По каждой проблеме у вас должно быть ценностное предложение, то, что вы предлагаете. Решение ⁇ это то, что вы предлагаете вашему клиенту решить их боль, то есть то, что вы им даете. И здесь не рекламный слоган, да, а именно то, что вы даете именно как решение, то есть как это учтено в вашем продукте. И э, каналы, то есть как мы доходим до клиентов, потому что мы понимаем, что если у нас здесь бабушка-пенсионерка, например, да, то есть для нее каналы будут свои, это может быть ТВ, листовки на, э, при входе домой, а Если это у нас, там, хотя сейчас уже там, ВКонтакте одноклассники, да, то есть у нас уже пенсионеры э, другие каналы осваивают, если это у нас, например, какой-то бизнес-клиент, то скорее всего это Фейсбук, либо еще какая-то корпоративная почта, то есть понимаем, что каналы будут разные, здесь надо понимать также каналы, ну потоки доходов и структура затрат тоже вам дает то, что вы на начальном этапе вы тратите, да, и какие-то постоянные расходы прописываете, в том числе оплату труда, аренда или еще что-то, и потоки доходов. То есть на, здесь вы выбираете модель, на которую будете зарабатывать. И здесь может быть и фримиум какие-то подписки, что-то может быть ну, просто оплата за услугу. Да? Здесь вы просто прикидываете, на, каком, на какой модели вы зарабатываете. Ну и ключевые метрики, здесь вы смотрите, на каких показателях вы будете оценивать, что ваш бизнес идет в гору, либо не идет в гору. Вот вы сели в пятницу вечером, да, то есть всю неделю вы работали, там стартап у вас продвигался как-то, и тут вы понимаете, что там, допустим, средний чек упал, или клиентов стало меньше, на сайт заходит меньше, то есть это ключевые показатели, по которым вы смотрите, что у вас успешно или неуспешно идет. Соответственно, если вдруг что-то у нас пошло не так, вы заходите сюда, меняете, либо клиентский сегмент, либо уникальное ценностное предложение, и, соответственно, меняете свою бизнес-модель. Ну и, соответственно, три главных стадии, да? то есть это проблема, вы ищете подходящее решение, по проблеме вы делаете продукты и смотрите на подходящий рынок, и масштабируете дальше, соответственно, ваш бизнес. Ну и на каждом этапе вы проводите подтверждение гипотез. Как вы думаете, где больше всего у нас единорогов? Единороги – это те компании, которые достигли капитализации 1 миллиард долларов. Как вы думаете, где самое большое количество? Штаты Китая. Правильный ответ. Сейчас Китай обгоняет. Смотрим, да, Штаты Штаты даже потеснились, это две мировые державы, которые сейчас уже вышли в лидеры. Мы, конечно, очень надеемся, что Россия тоже будет входить в этот список. Но на самом деле, если честно, конечно же, наши разработчики присутствуют везде, и они числятся на хорошем счету, особенно там, где стоит нетривиальная задача, да, и необходимо найти какое-то решение не очень дорогое. Если у нас, например, быстрые разработчики по какому-то определенному шаблону, то, скорее всего, это будет Китай и Индия, то, если именно говорить про IT. Вот. Но думаю, что мы тоже сможем занять какое-то место среди этих людей, ну, среди этих стран. Есть красивая фраза, это уже про, можно сказать, отца вечера. Да, никогда не инвестируй в первосортную идею от второсортного предпринимателя, ищи первосортного предпринимателя хотя бы со второсортной идеей. Конечно же, важно, кого вы берете в команду, потому что компетенции, которые у вас есть, это важно. И следующий блок, собственно, мы как раз поговорим о команде, когда хорошо начинать стартап, когда лучше этого не делать. Но на самом деле следующий... Слайд это говорит, как, когда же начинать. На самом деле, никогда не рано начинать. Да? Марк Цукерберг в 19 лет э, начал свой стартап. Э, вот, на самом деле, никогда и не поздно тоже начинать. Если мы вспомним KFC, то, э, собственно, где-то там он в лет 50, ну, на самом деле где-то в 40 начал делать, да, но э, известная сеть, она дошла и до нас. Собственно, он начал ее достаточно э, поздно. Здесь вот, собственно, Марк Цукерберг и другие прекрасные люди, Билл Гейтс, здесь написано, что в 20, да? Стив Джобс 21, и самый молодой миллиардер, заработавший на своем стартапе, Остин Рассел, это стартап Люминар. здесь он, он, это лазерные, господи, как датчики для машин, и, собственно, вот ему было 17 лет, и люминар, можете посмотреть, то есть это именно так, ну вот как, есть автопилот, это вот лазерная технология, которая помогает машинам ездить. Вылетел из головы. Так, следующий это Маркус Вилик, Это эстонский стартап, это аналог Uberа. И сейчас то есть это Европа. Сейчас этот стартап раньше назывался стартап Taxify, сейчас это Bolt. И они еще стали сюда прикрепили доставку еды. И теперь это Bolt Food. И теперь немножко о цифрах, да? Было проанализировано, то есть сделано исследование, 195 стартапов-единорогов, которые были основаны после 2005 в США. Анализ был проведен по Crunchbase и LinkedIn, также интервьюирование. И что же было анализировано, то есть если это стартапы-единороги, то есть успешные стартапы, в чем же их была как сказать, особенность, да? какие параметры смотрели. Ну, проанализировали, поняли, что основателей на старте обычно 2 или 3, меньше стартап обычно не жизнеспособен, больше тяжело договариваться, то есть когда там 10 человек, там, а, то есть это очень тяжело уже договариваться, то есть обычно 2-3 человека. А, возраст SEO. 20 человек, конечно, здесь у нас всего 4%, а от 24 до 40 самая большая выборка, то есть средний возраст SEO все-таки больше всего представлен. Соответственно, сколько лет опыта работы, да, до работы в стартапе здесь тоже показано, что все-таки какой-то опыт необходимо приобрести, прежде чем организовать стартап. То есть совсем бросать школу или бросать университет – это не очень хорошо. И это, собственно, следующий слайд, то есть какое у нас то образование. Да? То есть здесь показано, что все-таки самый большой процент это – это, по, по крайней мере, получили бакалавра, а еще другие – это бакалавр и MBA. То есть все-таки учимся. А почему еще важно учиться? На самом деле, если мы посмотрим, посмотрим западный опыт, то для них это прежде всего нетворкинг э, там, где они общаются, то есть прежде всего связи. Когда они приходят в какое-то сообщество со студентов, то у них там, во-первых, появляются новые идеи, и, во образуются те же как раз вот команды, э, которые потом становятся стартапами. То есть это важно, что вы попадаете в определенную инновационную среду да, или находите своих единомышленников и запускаете свой проект. То есть, конечно же, онлайн в этом... Э, немножко может быть мешает, но с другой стороны, если вы уже попали в такую среду и у вас есть такие единомышленники, то вы уже сможете и в онлайн работать и удаленно, то есть это не мешает. А может быть и найдете себе команду распределенно э, и с миром, то есть общение здесь э, играет очень много. Так, ну и в какой компании работали? Конечно же, опыт в хорошей компании играет роль, потому что вы э, получаете опыт, э, ну во-первых, и связи, второе, вы видите как на высоком уровне решаются какие-то вопросы, и вы приобретаете этот опыт, там, я не знаю, взаимодействие с клиентами, какую-то некую корпоративную культуру, какой-то опыт решения масштабных задач. Но не все такой прошли опыт, но все-таки кто-то поработал. То есть на самом деле где-то поработать в НАМИ это тоже может быть и неплохо, потому что вы, во-первых, учитесь подчиняться и учитесь руководить одновременно. Это важный навык. И... Был опыт SEO со стартапами или нет, показано, что все-таки единороги, то есть эти вот миллиардные компании, да, которые стали успешные, то у них уже хотя бы один стартап был. То есть у них есть какой-то опыт, и на самом деле это про то, что ошибаться нормально. То есть ошибки ведут вас к опыту прежде всего, что вы понимаете, как делать, как не нужно и как можно исправить. Я немножко расскажу про, собственно, как себя чувствуют стартапы. Да? То есть мы понимаем, что, например, в Белгороде у меня был вопрос: а как же стартапы живут, как же они там, как, как, кто же им помогает? На самом деле, стартап живет не в вакууме. Да? И прежде всего, конечно же, огромное значение имеет ВУЗ, в котором вы находитесь, потому что здесь у вас появляется идея. А здесь у вас может быть какой-то инкубатор, биржа вакансий, ваши исследовательские лаборатории, которые, собственно, являются местом, где ваши стартапы появляются. А, собственно, также корпорации, сейчас очень большой сектор, это в корпорациях, и, и а, они запускают свои собственные корпоративные акселераторы, и, и либо они ищут на рынке, либо создают внутри свои. То есть Здесь несколько моделей, то есть, но стартапы в корпорациях тоже есть. И есть еще три варианта, которые вы знаете, наверное, да, это, это акселераторы, инкубаторы, которые часто бывают уже в рамках вуза, и стартап студии Про стартап-студии тоже расскажу сейчас, потому что это то, о чем, как бы, собственно, не, не рассказывали. Ну и венчур. Венчур ищет, соответственно, что есть интересного на рынке и инвестирует, чтобы поддержать проекты. Ну, также есть э, меры поддержки то, институты развития, государства. Многие из вас, я думаю, кто-то получил уже умник, э, и там есть несколько этапов, э, то есть, чтобы поддержать, ну, то есть, чтобы создать малоинновационные предприятия. Да? То есть, сначала вы э, от своей лаборатории подаете, как от вуза, потом вы создаете малоинновационное предприятие, потом уже как предприятие получаете э, дальнейшее финансирование и развиваете свои проекты. Это особенно касается высокотехнологических каких-то э, проектов. Сообщества и ассоциации тоже вам могут помогать. И здесь как раз здесь, вот, вот здесь и здесь у нас социальное предпринимательство часто кроется, которым помогает уже государство. И стартап-студия. Да? Здесь официальное определение, я думаю, сейчас мы его просто пролистнем. И попроще, стартап-студия ⁇ это организация, которая заменяет основателя или сооснователя стартапа и запускает стартапы серийно. То есть, как правило, идея стартапа идет от самих сотрудников, либо ну, держателя студии, и стартап-студия вкладывает свои экспертизы, бизнес-маркетинговой разработкой, и, соответственно, так запускается. Здесь сравнение инкубатора стартап-студии и акселератора. Соответственно, в инкубаторе, откуда идея, это основатели приходят с этой идеей, Стартап-студии это обычно сами сотрудники, акселераторы тоже основатели. Поддержка идет с какой стадии? То есть в инкубаторе стартап-студии это от нуля до продаж. В акселераторе обычно вы приходите уже от прототипа до следующего вашего роста. Контроль стартапа в инкубаторе у вас отсутствует практически контроль, либо но частичный в стартап-студии полный контроль и в акселераторе частичный контроль. Деньги у вас в инкубаторе идут от основателей, в стартап-студии это от студии инвесторов, да, то есть это история, которая полностью инвестируется. И акселераторы это у вас могут быть частично свои деньги, частично от акселератора, либо инвесторов. Ну и, соответственно, доля, которая может быть иметь от вашего проекта, в инкубаторе либо вообще никакой долю не имеет инкубатор, либо до 15, в стартап-студии от 25, либо до 80, в зависимости от своих вложений, и акселератор от 5 до 10. Время в инкубаторе вы можете быть неограничено, в стартап-студии не но и в акселераторе обычно до 5 месяцев, ну, ну, средний срок 3 месяца. Конечно же, инкубатор тоже бывают разные, да, соответственно, смотрим, что прописано там. Что в плане денег? Стартап-студии у нас финансируют до первых продаж. Венчурный фонд вас возьмет только, когда у вас первые продажи и вы уже выросли какой-то у вас выход. То есть они уже ребята, которые стараются прийти к вам чуть попозже, когда более гарантированно, что они получат успех. Пассивной фонд у нас идет от подтверждения прототипа до когда у вас идут продажи. Акселератор у вас обычно ну, где-то от решения либо прототипа и когда у вас идет рост. Бизнес-ангелов у вас могут на стадии идеи и до первых продаж сфинансировать. И друзья, семья это, могут вам помогать всегда. То есть, если пришли и сказали, мама, дай мне денег на стартап, возможно, соответственно, вам помогут. А, здесь модель стартап-студии. Если кто не знал, можно рассказать, да, то есть откуда появляется идеи вообще в стартап-студии. У вас могут быть корпоративные запросы, которые могут прийти, например, в ваш вуз, где у вас есть стартап-студия, могут быть партнеры, это, например, инкубаторы и акселераторы, которые могут вам тоже давать идеи, либо это ваша лаборатория, либо форсайты какой-нибудь технологический, как у нас сейчас прошли, например, национальная технологическая инициатива, и по всей стране запустились там всякие проекты, хакатоны проходят тоже продолжаются более мелкие форсайты, то есть идеи могут быть идти, и лаборатория университета. Все это попадает в команду стартап-студии, здесь выбор идеи укрепления команды, здесь набирается, собственно, студенты, преподаватели, внешние команды собираются, и дальше идея у вас проверяется, прототипируется, упаковка проекта, и дальше вы можете уже выделяться в отдельный стартап или спинов. Бизнес-модель, стартап студии то есть что они получают? Ну, во-первых, если у них пул проектов, могут получать выручку от их портфельных компаний, какая-то доля идет, продажа какой-то доли, да, если вы стали самостоятельными, вышли, услуги внешним партнерам, а расходы, то есть они полностью содержат команду, то есть это фонд оплаты труда, внутренние исследования, неокры, подрядчики и переменные расходы. Также мы... Очень сильно ратуем за то, чтобы предпринимательская среда развивалась во всех вузах, и что вы будете как раз той движущей силой, кто будет запускать, ну, ну по крайней мере, популяризировать предпринимательство, да, то есть мероприятия, ивенты, какие-то встречи. И мы просим вас пройти по QR-коду, это ссылка на факультет, это цифровая среда для студентов технологического предпринимательства. Можете зайти и перейти по нему и зарегистрироваться. Так, я пока оставлю QR-код, вы можете пройти. И, соответственно, эта программа идет в рамках Министерства образования, да, то есть популяризация технологического предпринимательства и а, мы сейчас проедем по 18 регионам и а, в эту среду будет огромное количество вузов подключено и это будет уже работать как сеть а, в следующем году я думаю что количество Предпринимательство будет, ну, то есть центров предпринимательства станет больше. И также откроется стартап-студии, которые будут на вузах, либо расширить инкубаторы и акселераторы, где будут запускаться проекты. Также очень надеемся, что ну, количество проектов, которые будут в рамках вуза, будет увеличиваться. И, соответственно, количество стартапов тоже вырастет. Что самое главное, мы хотим? Мы прежде всего хотим, чтобы создалась сеть по вузам, именно по технологическому предпринимательству, чтобы у вас количество проектов. Стало больше. Будет ли у вас стартап-студия или не будет, на самом деле это, ну, как сказать, на мой взгляд, стартап-студия, конечно же, имеет слишком большую долю от проектов, и тот же самый, допустим, акселератор, в этом плане, там, у него процент меньше, да, но если взять стартап-студию и инкубатор, если мы вернемся вот сюда, Сейчас мы понимаем, но мы понимаем, что в начале проекта финансирование полностью дать лабораторию никто не может. И к тому же очень большая проблема идет именно на этапе создания идей. Очень часто просто люди не знают, какую идею создать. То есть я на самом деле сама когда запускала а, свой проект, да, то есть у меня тоже было мало инновационное предпринимательство, а, ой, предприятие, а, ну, вначале у меня просто я не знала, что сделать, потом у меня родилась идея, а, я долго подавала наумник, переформулировала а, в как это должно быть упаковано, тоже проходило сколько-то там питчей, там заседаний, меня выслушивали, и я не с первого раза там получила, потом получила продолжение. На самом деле это очень сложный процесс того, как ваша идея выкристаллизовывается, как она идет. И очень важно, конечно же, получить в начале поддержку, прежде чем ваша идея не потухла. Это очень классно, ваши идеи разрабатывать, когда вы, например, IT какой-то стартап, вы можете сесть, покодить на коленке, еще что-то сделать. Если вы, например, связаны, с биологией какой-то или биотех, биотех не делается быстро, это в среднем цикл 5 лет. И там нужно дорогостоящая лаборатория, дорогостоящее оборудование, какие-то специальные условия. Скорее всего, ну, например, айтишникам в стартап-студию не надо, может быть, им сразу надо идти в акселератор или еще куда-то. Биотех, скорее всего, попадет либо в стартап-студию, либо в какой-нибудь инкубатор. Ну просто по-другому по никак здесь это ну, правда жизни, потому что ну, все, что вы делаете в лаборатории, принадлежит уже вузу. И это уже, на, как сказать, идет в условиях. Да? То есть те исследования, которые проводите в лабораторию, является собственностью вуза, соответственно, интеллектуальной собственностью. И вы представляете здесь вуз. Так. Ну, надеюсь, вы не испугались ни стартап-студии, ни цифровой среды, и создадите здесь свой телеграм-канал или еще что-то, и будете туда публиковать все свои мероприятия. Это будет по аналогии, если вы знаете оси и лидер ID, то есть когда в точках кипения регистрируется, по аналогии это будет примерно то же самое. То есть можно там, ругаться или нет, но по крайней мере доступ ко всем мероприятиям будет у по всей РФ.